Вот у меня два кусочка материала. Один черный граб, один серебристый бен. Бросаю в воду. Как видно, тот на поверхности, тот камнем вниз.